Здравствуйте, дорогие друзья! В Москве 19 часов и мы начинаем нашу оперативку. Давайте, как всегда, проверим, как вы меня слышите, как вы меня видите. Для этого, пожалуйста, прошу, напишите все, кто сюда пришел, название своего города. Я буду понимать, что в этом городе меня слышно и видно. Пожалуйста. Так, Киев, Пермь, отлично. Любовь Демидова, где у нас живет? Макеевка, Харьков, отлично. Барнаул, Марина, привет, Тольятти, Истра, знакомое место. Челябинск, Володя, привет. Так, Новосибирск. Новоград Волынский. Все хорошо. Отлично. Кривбас. Кто еще? Питер. Прекрасно. Еще. Не стесняйтесь, граждане, принимайте участие в этом мероприятии. Так, ну, хорошо, будем считать, что э, видно и слышно, и на самом деле мы сейчас э, приступаем к тому, чем мы собирались, значит, заниматься. Итак, значит, мы планировали с вами поговорить по поводу маркетинг-плана. Но на самом деле мы не будем разбирать весь маркетинг-план, потому что, в принципе, вы должны были его уже посмотреть, ориентироваться в нем так хотя бы более-менее. И я это все повторять не буду, а, но мы поговорим, курган, прекрасно, а мы поговорим о некоторых тонких материях. Вы знаете, что дьявол кроется в деталях, а вот как раз о них-то никто ничего и не говорит. А ведь именно от этих деталей зависит, что мы будем зарабатывать, когда будем и будем ли вообще и э, как вам не покажется странно, мы должны сначала понять, а что такое вообще маркетинг-план, зачем он нужен, как к нему относиться и какая вообще цель у любого маркетинг-плана. Для этого давайте поймем, что вообще цель абсолютно любого проекта – зарабатывать деньги. Если это, конечно, не благотворительная организация. И тогда мы понимаем, что маркетинг-план представляет собой смету затрат предпринимателя, организатора проекта. Потому что любой автор проекта, любой глава компании должен четко понимать, какие суммы ему придется пустить на оплату нашей работы. И с учетом других затрат, тогда ему будет понятно, а что останется в сухом остатке, что он заработает. Это с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что любой маркетинг-план, исходя из цели предпринимателя заработать денег, и чем больше, тем лучше, любой маркетинг-план создается для нас с той позиции, каким образом нас простимулировать так, чтобы мы принесли компании денег как можно больше. Это нормально. Это в порядке вещей. Тот, кто будет возмущаться таким капиталистическим бездушным подходом, ну пусть пойдет и попробует организовать что-то сам. Так что это нормально. Но отсюда следует что? Кто опоздал, я просил заходить тихо. Пожалуйста, чат застывает и не двигается. Будьте добры. Итак, поэтому надо понимать, что... В любом маркетинге зашиты такие места, которые позволят вам начать зарабатывать только тогда, когда вы внесете в компанию уже существенный вклад. Когда вы создадите такую потребительскую структуру, которая будет создавать уже приличный хороший товар, товарооборот, торговый оборот. И никогда, и нигде не было, и не будет по-другому. И пока это все нормально. Ненормально начинается тогда, когда мы не понимаем реальной подоплеки маркетинг-плана. И начинаем всем расписывать те доходы, до которых нам надо еще добраться и пройти приличный путь. И тогда что у нас выходит? Мы делаем сразу две убойные ошибки. Первая, Первая ошибка. Мы продаем заработок. Ну, там Синтера, там любая компания, которую мы называем, мы продаем заработок. Как только вы произносите эти волшебные слова, как только вы предлагаете людям послушать о том, какой заработок, и как вы предлагаете им заработать, рядом с вами тут же моментально быстрее, чем грибы после дождя, вырастают конкуренты, которые наперебой кричат, нет, наш маркетинг лучше, у нас более щедрый, а у нас прыгаешь с одного стола на другой, а у нас переливы-заливы и так далее, тому подобное. То есть вы моментально попадаете в дикую конкурентную среду, в которой, слушай, никто ничего не хочет. Помните, я вам говорил на прошлом вебинаре, два дня назад, я вам говорил, что сейчас вот все компании, ну это просто мавитон, если это не привязано к криптовалюте, да? но фишка-то в том, что за душой у этих компаний, кроме блокчейна, голову блокчейна, который, собственно, создается в монету, моменту, больше ничего нет. И поэтому все на перебой хвалят вот свои маркетинг-планы. Больше нечего. Это первая одна капитальная ошибка. Вторая. Вторая ошибка заключается в том, что мы ориентируем людей на быстрый заработок. В результате, поскольку все копируют ошибку номер один, ничего не получается с заработком. Даже с небольшим. И человек проходит месяц-два, он смотрит, ну а что что за дела, почему я ничего не зарабатываю? И человек получает очень такое серьезное разочарование. Он думал об одном, а в результате он получил что-то другое и от вас уходит. И в результате мы что? Сами остаемся без денег. И поэтому нам нужно эти две ошибки исправить. И мы займемся этим, сделаем это прямо сейчас. И по поводу первой ошибки, что мы продаем? Мы говорили, опять же, на прошлом вебинаре, будем говорить об этом обязательно с новичками, что какую революцию, в принципе, сделала Синтера. И вот если, так сказать, образно посмотреть на этот вопрос, неисправимый народ, 8 минут уже мы говорим. И люди приходят и продолжают в чате что-то писать, здороваться и заявлять о том, что они пришли. Итак, ну прошу, перестаньте, пожалуйста. Что мы продаем, если образно так сказать? Мы продаем волшебную палочку. Понимаете, что? Волшебную палочку, которая может вот это, и вот это, и вот это, и так, и вот это. И когда мы с людьми говорим и предлагаем им послушать вообще вот, что им предлагается, когда люди загораются этими возможностями реально, действительно, да, тогда можно спросить, тебе нравится эта идея? Ты уже утащился от этих перспектив? Там, к примеру, готов собирать э, тусовки фанатов, пляжного отдыха, летать по пляжам 4 раза в год, а денег на это тратить вдвое меньше, чем на одну поездку в Египет? О! Если человек, вот чувствуете, загорелся, его идея зацепила, только потом можно спросить, а ты готов на этом круто зарабатывать? Но чтобы задать этот вопрос, чтобы вот разговаривать с людьми, вы реально должны проникнуться пониманием, что вы раздаете волшебные палочки, не меньше. И если вы будете в взахлеб рассказывать о том, как это круто работает, какая она это теперь, мода вообще развивается, вас будут слушать и за вами пойдут. Если вы начнете гнуть пальцы, рассказывая, какой крутой и маркетинг сами уже знаете, что будет. Или я, может быть, тут для кого-то Америку открываю. Вот интересно, есть тут хоть один человек, которого не посылали бы с такими предложениями к троллевой маме? Я думаю, таких людей здесь нет. Все натыкались на, такие, на такую реакцию. Итак, вторая ошибка, которую мы должны исправить. Мы должны изменить свое представление о том, каким образом мы будем зарабатывать деньги. И ключом здесь будет следующее утверждение. Мы должны ориентироваться не на то, чтобы что-то как можно быстрее заработать, а на то, как создать надежную машину по выработке денег. Машину, которая нас будет вытягивать из текущей ситуации в лучшую, в лучшую и все в более хорошую. И планы мы должны строить не по заработку, как вот проходил я все эти школы, как все. Вот вы должны поставить себе план заработать к концу месяца или там через две недели там 100 долларов, 200, там или еще какую-то сумму. А если заработал на 25 долларов меньше, тогда что? План не выполнил, Стреляться? Как это рассчитывать? Понимаете? Это все не работает. Работает только то, и тогда начинает появляться день, когда вы строите план по строительству своей команды, по созданию своей структуры. Путь только такой и никакой другой. Потому что если бы это было не так, если бы это было так, как представляет себя основная масса партнеров, все бы уже давно были бы миллиардерами. А я бы сейчас разговаривал в пустой комнате, сам собой. И что еще мы должны сделать? мы должны еще посмотреть, а поможет ли нам в строительстве нашей структуры маркетинг-план компании. Особенно, если я нахожусь сейчас в крайне стесненном финансовом положении. Все в таком положении находятся. Поэтому давайте прямо сейчас выясним с вами это и посчитаем с вами деньги правильно. Сразу оговорюсь, что считать бинары – это сложная задача, там реально такая не детская арифметика. Но примерно цифры будут соответствовать тому, о чем я сейчас буду говорить. Будут соответствовать смыслу того, о чем я сейчас буду говорить. Поэтому для нас эти цифры вот в таком контексте будут справедливы. Мы возьмем с вами две целевые цифры, которые есть в этом маркетинге, которые для нас сейчас на этом этапе важны. Это цифра 100 и цифра 1000. Показываю сейчас... Как это вот э, устроено все, э, легче будет э, понять э, все остальное. Сейчас я вот только осваиваю эту систему, и сейчас я постараюсь э, правильно показать вам экран. С тем, чтобы... А, сейчас минуточку. С тем, чтобы... Было все наглядно. Сейчас постараемся все открыть. Так. Экран. Вот это. Вот так. так. А теперь, пожалуйста, напишите мне в чате, всем ли хорошо видно то, что у вас на экране вашего компьютера. Пожалуйста, напишите, все ли хорошо видят вот эту картинку, эти цифры. Угу, угу, вижу отлично видно да прекрасно здорово здорово все спасибо большое я вас понял спасибо смотрите итак, первая цифра по маркетинг-плану это цифра 100 долларов обращаю ваше внимание что учет вот вообще все вот эти вещи вижу спасибо Отлично. а Учет идет в долларах, не в Сентерах, а в долларах. И это важно. Итак, первая цифра – 100 долларов. И мы уже с вами знаем, что для того, чтобы вообще, так сказать, если мы просто хотим инвестировать какие-то суммы и ничем больше не заниматься, пожалуйста, как бы нет проблем. Можно положить 50 долларов и потом пытаться, значит, с них что-то, какие-то деньги заработать. Но наша задача – положить стольник. Это нам дает билет мы проходим в то место, где, значит, где можно разрешать уже зарабатывать деньги, да, работать с структурой, зарабатывать деньги. Это первый момент. Второй момент. Значит, мы понимаем, что мы знаем, есть такое слово активность, оно в Синтере таким образом впрямую как бы не употребляется, но смысл такой, ребята, приобретаете еще на 50 долларов Синтер, 50 долларов, это как бы считается ваша активность, и тогда вы имеете право значит, зарабатывать там все активные, пассивные бонусы и так далее и тому подобное. Давайте посмотрим, что у нас будет получаться в этой системе. Вот мы, кто грамотно умный, внес там до 50 долларов вот в самом-самом начале, когда э, началось ICO, и мы рассчитываем, что к 1 июня, когда все вот эта вот, сейчас эта двухмесячная временная, временная суета прекратится, и начнется нормальная как бы работа с нормальным бинаром и со всеми делами. Вот 100 долларов мы заработали, и 50 мы, простите, должны будем доложить для того, чтобы иметь право работать дальше. Считаем деньги. Значит, у нас, во-первых, возникает инвестиционная прибыль, до 20%, может быть, и немножко поменьше, а может быть, как-то вот и 20 будет, потому что там народ трудится именно над этой цифрой. Считаем, что у нас получается 20% со стольника, это будет 20 евро. Теперь, есть два вида бонусов, которые выплачивает компания. Активный бонус и пассивный. Мы знаем, что согласно маркетинг-плана если мы внесли в компанию от 100 до 999 долларов, ну до 1000, грубо говоря, да, то мы можем получать бонус активный только с первых двух линий. Первых двух линий. Давайте посмотрим, сколько мы в активном бонусе заработаем. В первой линии у нас предполагается должно быть два человека. Сумма для расчета, которую мы будем получать вот с этих людей, это 50 долларов. Это те самые 50 долларов, которые человек делает в свою активность. И вот с этой его активности мы получим свои 10% в первой линии. И тогда на руки, соответственно, мы получим 10 долларов. Во второй линии предполагается, что у нас уже должно быть 4 человека. Сумма для расчета та же 50 долларов, тот же самый бонус на руки – соответственно 20 долларов посчитали теперь второй вид заработка пассивный бонус еще раз поясню может быть кто-то не очень четко понимает в чем так сказать, как он считается вообще значит предположим вы так сказать мой спонсор я заработал вот внес там полтинник да я с этого полтинника заработал свои или там 100 там долларов ну, для удобства заработал свою инвестицию 20 долларов да например так вот вы пассивный бонус начисляется на первой линии 3 процента от того от то инвестиционной прибыли которую заработал я от того бонуса который заработал я то есть если получается что я внес 50 долларов Инвестиционная прибыль с него составила 20%, и 3% от этой прибыли – это на руки 0,6 доллара. Не бог есть, но это первая линия, а не десятая. А на второй линии, грубо говоря, все удваивает, удваивается, и получается 1 доллар. И теперь, если мы сложим вместе все эти цифры, мы выйдем на цифру 51 доллар 60 центов. И вот теперь вопрос, как относиться к этой цифре? Что это такое? Можно сказать, ела-пала, я тут стольник положил, тут активность, а заработал всего 51 доллар. Я их сейчас заберу, и, а что делать, мне их опять надо вносить. Если же вы перестроили свою мысль а, с того, чтобы заработать вот, деньги в первом периоде, а перестроили, перестроили ее на а, то, что необходимо строить структуру, вы можете порадоваться тому, что О, отлично, что получилось. Я, заработав такую сумму денег, освободил свой карман от нагрузки делать новую активность. Я уже, если я нормально работаю с этими людьми, их не так много образовалось, но я уже заработал ту сумму, которая перестает давить на мой карман. Понимаете, какая штука получается? Вот если вы так к этому вопросу отнесетесь, вы почувствуете успех, вы успешно сделали первый шаг, встали на определенную ступеньку и теперь готовы двигаться дальше. Теперь давайте посмотрим на э, следующую э, цель. Сейчас вам все станет понятно. Так, минутку. Вот она. Так, все у нас должно появиться. Теперь смотрите, что получается. Следующая, следующая целевая цифра – это 1000 долларов. Это уже приличная сумма. Это уже получается приличная сумма. Вы не можете оставаться все время на первой и второй линии, потому что вы все это время, если так будете работать, то просто будете воспроизводить э, как бы само себя. Может быть, там вам какая-то копеечка отвалится, может быть, еще там что-то, но не более того. Поэтому сюда надо э, приходить, переходить на следующий этап в обязательном порядке. Значит, э, для того, чтобы вот поговорить на эту тему, нужно понять следующие моменты. Во-первых... А постольку, поскольку вы уже внесли 100 долларов, вы сделали активность, а что значит активность, купили Синтер, да, на 50 долларов, у вас уже эта цифра, 1000 долларов, уменьшается на 150. Может быть, может быть там Будут какие-то другие варианты, там, может быть, вы больше денег внесли, и у вас больше инвестиционная прибыль, чем та, которую мы считаем. Ну, у вас может оказаться, скажем так, ну, 800-900 долларов вам, в конце концов, вот все-таки надо будет как бы достать, да? В том случае, в том случае, если у вас совсем нет этих денег, ну, вы поняли, вы на первом этапе уже поняли, что... Работа пошла, люди пошли. Кстати сказать, я вас поздравляю, друзья мои. Сегодня 20 тысяч человек отметили за такой короткий промежуток времени. 20 тысяч человек. Это я вам скажу очень круто. Единственное, что меня немножко огорчает, это то, что не за счет нашего рынка, это больше за счет другого. Но мы еще потом как-нибудь поговорим на эту тему. Вот. Так вот, вы поняли уже, что все это работает. Все классно, и вы продолжаете строить свою структуру, выстраивая третью, четвертую и пятую линию, по активному бонусу пять линий можно строить. И вот тогда, когда уже у вас будет выстроена эта структура, а с какой скоростью вы ее будете строить, это будет зависеть только от вас, как вы будете раздавать волшебные палочки людям. Смотрите, что будет получаться. Давайте посмотрим, можно ли... Занять там какие-то деньги, чтобы потом отдать, или еще что-то. То есть с 1000 долларов у вас инвестиционная прибыль 20% будет уже 200 долларов. Если мы посчитаем наш активный бонус по третьей, по четвертой, по пятой линии, где у нас уже будет 8, 16, 32 человека, мы соберем вот такие суммы 40, 80, 160 долларов, и пассивный бонус по третьей, четвертой линии дальше нас не пускают туда. Мы немножко только здесь заработаем. Но, в конце концов, когда мы сложим все деньги вместе, мы получим сумму 484 доллара. Вычтем из нее полтинни, которые надо отдать в нашу активность, купить себе дополнительный интер И у нас останется, ну, грубо говоря, пускай 400 долларов у нас останется. Понимаете? То есть фактически сумму, которую вы достанете для того, чтобы внести, перейти на очень важный, принципиально важный этап, вы эту сумму можете погасить за 2 месяца. А можете погасить и быстрее, если в том случае, чем больше активнее вы работаете, раздаете волшебных палочек. Но вот принципиальная схема такая. Понимаете, в чем разница э, Синтеры с другими э, компаниями? Опять же, мы приходим к этому вопросу. Если там тебя заставляют в любую компанию, как в какую ни, не приди, особенно в Хайп, там или еще куда-то, не суть важно, да? тебя заставляют все равно платить больше и больше, тебя вытягивают на определенные суммы. И ты думаешь, блин. Влечу или заработаю, влечу или заработаю, в конце концов, как правило, влетает. Кто-то заработает, а основная масса улетает. Здесь другая штука. Если вы уверены в этой компании, если вы поняли всю прелесть этой продукции, ее продукты, вот эту, как работает эта волшебная палочка, которую мы получим, если я правильно понимаю, 1 июня, как только пройдет ICO и вся компания выйдет на открытую биржу, мы даже не будем получить эту волшебную палочку, вот это приложение, которое будет творить эти чудеса. Оно, конечно, будет сырое, оно будет дорабатываться, это тоже нормально, но оно уже должно быть готово. Понимаете? Вот. И если вы в это дело верите в компанию свою, в руководство свое, в идею, в работу, в свой опыт, который вы уже на первом этапе приобретете, все, вы эти деньги достанете с пониманием того, что за 2-3 месяца вы эту сумму вернете и потом начнете, наконец, получать вполне уже удобоваримую и приличные деньги там, ну, в сумме там 400-500 долларов для начала. Но что я вам хочу сказать. Вот это цифры, они приблизительно верны, я вам говорил, да? что сейчас закончим это дело я вам говорил что цифры приблизительно верные что но нам важно понять принцип как это действует то есть компания нам дает все-таки возможность она с одной стороны подталкивает к этому но с другой стороны дает возможность ребята вы структуру потом вкладываетесь и вы начинаете зарабатывать деньги нормальный механизм это работает. поэтому мы включаемся тогда уже в нормальную работу и в структуру и если мы говоря об ошибке номер один приглашаем людей вот на волшебные палочки на эти да, тогда у нас структура будет стоять четко тогда у людей не будет разочарования что они пришли что-то не получили и мы должны эти вещи четко нормально доносить до людей до тех кого э, приглашаем потому что в противном случае будет получаться как всегда у нас все здорово, у нас крутая компания, у нас крутой маркетинг, все хорошо, давай, бром, и потом будет все как всегда. Будем пользоваться тем, что нам дает реальность интер Вот с этим можно работать, в это можно и нужно верить и так далее. Скажите, пожалуйста, вот это вот то, что я хотел вам донести по существу, на самом деле по существу маркетинг-плана. Там, наверное, какие-то еще детали есть. Если кому-то необходимо разжевать какие-то вещи, ну, давайте, наверное, сделаем так. Можно будет пригласить человека, который вообще просто все от начала и до конца распишет. Я этого не делаю сейчас. Почему? Потому что на этом этапе, с моей точки зрения, вот понимание этого, вот этих двух моментов, без всех остальных, да, этого вполне достаточно для того, чтобы включиться в работу, включиться в понимание того, что надо сделать, и начать создавать машину, которая будет делать деньги. Вот что, Татьяна, что такое волшебная палочка? Волшебная палочка, под волшебной палочкой я понимаю тот продукт, который создала Синтера, который мы получим, по всей вероятности, я так думаю, 1 июня. Это специальное приложение, которое будет реализовывать все самые смелые задумки, Шеринг экономики – это действительно волшебная палочка, потому что шеринг экономика создает вообще совершенно новый мир. Это одна из тех вещей, которые этот мир круто перевернут. Это огромнейшая перспектива, и люди для людей она, она уже востребована, и еще больше будет востребована. Если вы не знаете, что такое шеринг экономика, а еще что-то у меня под видео будет опубликовано, ссылочка на мой блог, я там в основном говорю о Синтере, и почитайте, о чем там речь. Или посмотрите вебинар, который мы проводили два дня назад во вторник. И тогда вам станет понятно, что такое волшебная палочка. Действительно, просто чудесная, абсолютная вещь, которая будет востребована во всем мире. Посмотрите, 20 тысяч человек за такой короткий промежуток времени. Это... Это очень серьезно. Пожалуйста, еще какие-то вопросы. Скажите, пожалуйста, может быть, кто-то не согласен с такой постановкой вопросов по поводу вот моего понимания, что такое маркетинг-план, кому, зачем он служит, как с ним работать, как к нему относиться. Если вы согласны вот, э, с, таким подходом, с таким подходом, напишите, пожалуйста, об этом. Если вы не согласны, напишите, с чем не согласны, давайте обсудим. Потому что я, опять же, опираюсь на определенный здравый смысл. Если мы посмотрим, все компании с маркетинг-планом. Щедрыми, замечательными, кто в них зарабатывает деньги? Сколько людей? Так, Татьяна, у меня сейчас структура 94 человека. И чем мне сейчас мотивировать? Волшебной палочкой. А, а чем же еще? Конечно, 94 человека прекрасно. Прекрасно. Когда 1 июня. Начнется раздача волшебных палочек, если я правильно понимаю, компания, это будет бесплатное приложение. То есть вы фактически, можно сказать, ребята, вот оно, берите, пользуйтесь сами, показывайте, объединяйтесь в какие-то тусовки, какие-то группы по интересам, понимаете? Люди всегда стремятся образовать, образовать какую-то группу, потому что один человек, ну как бы он одинок, ему неуютно в этом мире. А когда какая-то группа, единомышленников или еще что-то, группы всегда поддерживают. И вот с помощью этого приложения, вот в этой шеринг экономики, вот в этой идее, она позволяет создать многочисленные тусовки, группы, по всем, вот что только не придумайте. Понимаете, да? Ну, вот. И это людьми будет востребовано. Вот вам будет мотивация. А это, если чем больше людей начинают пользоваться и понимать, блин, как здорово, это, соответственно, автоматом создается перпендикулярный, движению, результат, побочный, вы начинаете на этом круто зарабатывать. Вот как этот механизм действует. Так, плохо покупает токены. Татьяна, значит, вот давайте сейчас мы этот момент закончим. Я понимаю, о чем вы говорили. Если здесь люди есть, которые мне на прошлом вебинаре написали нолик на тот вопрос, который я задавал, да, готовы ли они найти 500 евро, чтобы поменять на тысячу то есть на 5000 сразу Мы, сейчас я скажу вам пару слов и по этому вопросу так виктор корсаков э вопрос такой если они о кто но ну, будет возможность большие деньги инвестировать на что можно рассчитывать чисто на дорожение криптовалюта виктор смотри какая штука э -э, инвестиция инвестиция есть определенные правила ин инвестирования да? вы конечно можете Компания классная, идеи классная, вообще все здесь супер. Но вы понимаете, что это по-любому стартап, могут быть нюансы. Вы можете э, вложить серьезные деньги, вы можете э, получить некоторое разочарование, что, может быть, не так быстро пойдет дело э, э, в рост, так сказать, э, вашей инвестиции или еще там что-то, понимаете? В любом случае, в любом случае есть определенные э, правила. Инвестируй денег столько, по большому счету, сколько можешь потерять. Мы, вот в первой части этого, то, что, о, том, о чем сейчас говорили, мы говорили, это тоже такие маленькие инвестиции, но это необходимые инвестиции для того, чтобы попасть в бизнес, в серьезный, нормальный, перспективный бизнес. Вы говорите уже немножко о другом. И вы говорите, что вы не сетевик. Ну что? Так это в этом весе кайф. Вы же понимаете, что сюда, а, вот на такие вещи, Могут идти любые люди абсолютно, те, которые о сетевой маркетинге либо вообще понять не имеют, либо имеют какое-то негативное отношение к нему сколько угодно, этих людей легко переубедить через эту волшебную палочку, через тот продукт, который дает людям синтера. Вот. Дорожание криптовалюты. Я думаю, я думаю, что, конечно, если этот продукт востребован, востребована монета, потому что расчеты в Синтерах идет, простите. Да? Спрос на всю тему есть, соответственно, приложение, которое расшивает все сложные вопросы и позволяет работать в глобальном масштабе, есть. Спрос есть, значит, цена на монету должна расти. Конечно, будут какие-то колебания, безусловно. И это вот только на первом периоде компания, так сказать, по технологии твердо говорит, сегодня рубль 5, завтра рубль 10, потом рубль 15, ну там доллар, да? Вот. А потом, простите, значит, как рынок будет реагировать. У нас есть основания предположить, что рынок будет реагировать очень хорошо. Все остальное, какие деньги сюда вложить для того, чтобы инвестировать, вы определяете для себя сами. Хотя, я, честно говоря, не вижу для вас, для себя, для кого-то еще, людей, которые там, допустим, никогда не занимались этим бизнесом, я сам, так сказать, в этой теме, я говорил в прошлый раз, да, меньше трех лет. Копался, разбирался со всеми этими делами. Вот. Почему не предложить другим людям? Вот это же классная вещь. Это не, это не заработать, понимаете, мы не на заработок приглашаем. Поэтому можете точно так же свою тусовку, тусовку каких-нибудь инвесторов собрать, понимаете, да? Вот у вас такая тусовочка, какая-то идейка у вас есть, что мы будем делать на эти деньги и так далее, и тому подобное. И вот вам уже определенная структура, а там начинает разрастаться вот таким вот образом. Так, пока вопросов нет, давайте вернемся к нулю. Знаете, такая штука, вот написала Татьяна, да, Татьяна Макагон, что плохо покупают токены. Значит, ребят, наша ситуация в следующем. Если человек... Я, я понимаю, чем это вызвать. У людей просто конкретно нет денег. Но что уже хорошо, есть такой обнадеживающий момент, что хорошо, что люди а, уже, а, они что-то делают для себя. Потому что много людей вообще никуда не дергаются, вот они покорились и делают, все плохо, нахрен, все это варится. Как эти люди уже плюс в том у этих людей, что они хотят что-то для себя сделать. Они не знают как. Они получают неверные сигналы, неверные ориентиры. Их нужда и э, добрые люди подталкивают в хайпы, в которых они те небольшие копейки, которые туда несут, они теряют. Этим людям надо разъяснить ситуацию таким образом. Вот посмотрите, здесь не, у вас не получится быстрого заработка. Денежки маленькие, вам все это сложно. Это, вот, понимаете, да, есть такая, э, так, такое э, выражение: нет ничего невозможно, если ты охренел до нужной степени. То есть, все, тебя жизнь прижала, и у тебя два выхода, два третьего не будет. Либо там все так и останется, и так и будет катиться под откос, либо ты, используешь эту кризисную свою ситуацию как ресурс, соберешься в кулак и что-то сделаешь, предпримешь. Главное попасть. Правильно, в правильное место. Вот Синтера в этом смысле представляется местом абсолютно правильным. Для таких людей все остальные места неправильные. Если Виктор Корсаков может думать по-другому, потому что он может инвестировать какие-то деньги в одну компанию, в другую, где там выставить или еще что-то. Если он потеряет какую-то часть денег, он расстроится, я тоже терял деньги, тоже тоже расстраивался, ничего, там все живы-здоровы остались. Этим людям в такие игры нельзя играть. Они потеряют последние копейки, потеряют последнюю надежду вообще на все. Поэтому этот проект для них спасение. И они должны, тут им уже никто не поможет принять для себя решение. Вот мы сейчас сегодня с вами нарисовали эту схемку, это последовательное движение. 100 долларов, 1000 долларов, как вот это э, проходить, понимаете? И эти люди должны двинуться, вот понять, что это вот единственный путь, к которым они могут пойти. Если они не поймут этого, не поверят в это, не поставят сюда ставку, а им приходится, вот, понимаете, вот, ставить на какую-то лошадь, потому что у них сил не хватит ни моральных, ни финансовых ходить по всем проектам. Если они вот сделают ставку на эту лошадь и будут, блин, работать, пахать, раздавать эти волшебные палочки направо-налево, у них есть хороший шанс выплатить вырваться из этой ситуации. Я вам скажу вот еще что. Есть вот такое возражение, как бы, да, хотя чего возражать. Вот. Но есть такое возражение, блин, это, это все завтра. Вы мне все расскажете про завтра, мне деньги нужны сейчас. И он с этой мыслью, с этой мыслью, что деньги нужны сейчас, он был в позапрошлом году, в прошлом году, в этом году он с этой мыслью, что деньги ему нужны сейчас, а он их не зарабатывает. И в следующем будет точно так же. Понимаете, что происходит? Если сейчас посмотреть, сегодня у какой, 12 апреля, ждем космонавтики, господа и дамы, дамы и господа. Если он посмотрит 12 апреля 2019 года, ой, блин, как далеко, мы там все это идти, думаю, даже не хочу. Развернитесь, посмотрите в другую сторону, 12 апреля 2017 года, и ответьте себе на вопрос, быстро ли пролетело это время? Промчалось, как одна секунда. Поэтому, Человеку, вот, который находится в такой нулевой ситуации, да, как вот по нулям, которые люди писали, эти нолики, не могу я достать 100-500 евро, чтобы поменять их на 5000. Да? Вот. вот люди, которые находятся, у них вот только такой. Если они не смогут этого сделать, не поймут, ребятам, тогда им ну, просто никто не поможет. Это уже будет просто такая грустная, но данность. Вот я так смотрю. А... Я так смотрю вот на этот вопрос. Жалко, конечно, и хотелось бы помочь и так далее. И, но помочь мы можем только тем, что давать реальные, правильные ориентиры и помогать вот в кома создавать команду. Создать ту же самую тусовку людей, у которых нолик, для которых, понимаете, да, вот еще какой. То есть вот... Эта идея фантастическая, можно делать что угодно, фантазировать, придумать что угодно. Любые организации, любые объединения, которые будут поддерживать именно эту группу людей в том, что им надо сделать. Надо объединяться на этой основе, понимаете? И если это люди принимают и делают это, реализуют, все, они тогда вылезают. Если нет, тогда остается только развести руками и пожалеть. Ну, значит, значит будет так. Тут уже другого будет просто не дано. Виктор Корсаков наигрался в хайпа 8 лет назад. <смех> Прекрасно. Понятно. Хайп – это можно играть. Если у тебя есть деньги, играй на здоровье. Но ты должен понимать, что вот это рулетка. Ты можешь выиграть, ты можешь проиграть. И, скорее всего, ты проиграешь. Вот и все. Это не заработок. Хайп – это не заработок. Мы говорим о заработке, о возможности и необходимости создания денежной машины, вернее, машины такой, да, структурной, специальной, командной, реальной команды которые будут вырабатывать нам денежку регулярно. Да, в долгосрочных инвестициях будут самые большие деньги, где есть следующий компании. Это очевидно, конечно, Виктор, конечно, очевидно. И мы сейчас стоим у истоков, у истоков, никто никуда не опоздал. Давайте осознаем этот счастливый момент. Будем работать, просто будем работать с интернетом. Еще, пожалуйста, какие есть вопросы. Так, если э, вопросов нет, э, готовьте их на следующий раз или еще что-то. Значит, о чем я хочу вас попросить? Смотрите, в следующий вторник у нас по вторникам и по четвергам, если кто не знает, железобетонно. Э, по вторникам у нас теперь вебинары для новичков. Приводите туда людей. Я постараюсь сделать их не скучными, не нудными. Э, мотивирующими, разъясняющими какие-то вот эти важные вещи и не вводящими людей в заблуждение. Потому что э, часто бывает, как кто-то что-то, какой-то колокольный звон услышал, там наговорил, почему то потом человек приходит, начинает там права качать, спрашивает, слушай, чем тебя сюда завлекли? Расскажи, дорогой. Начинает рассказывать, волосы будем ставить. Мам, дорогой, ты вообще откуда это взял? Понимаете? Вот здесь вот будет такая достоверная, аккуратная э, информация. По четвергам мы проводим оперативки, неважно какая структура, мы все делаем одно общее дело. И мне очень хочется, чтобы вот этой общей массе, которая в этой синтеровской структуре была, доля нас, россиян, украинцев, казахов, все вот, это вот, русскоговорящий вот этот русскоговорящий рынок занял достойное место, чтобы нас там было много, потому что это классно, это можно сделать и нужно делать. Вот. Поэтому, пожалуйста, ко вторнику приглашайте людей. У меня крайне редко бывает сбои, когда что-то там не могу, что-то отменяется. Но, в принципе, я знаю, что вторник и четверг у меня присутственные дни. И я, как правило, все четко мы будем проводить. Хорошо, что вебинар для новичков будет проводиться. Да, конечно, обязательно для новичков. Я готовлю видео, так сказать, такое по этой теме будет нормальное, я думаю. Вот. Но видео-видео это все хорошо. Но все равно надо выходить с людьми на живую. Потому что вы знаете, вот есть еще одна такая штука: вот есть всякие механические системы рекрутинга людей. Понимаете, хорошая штука. Вопрос в том, а у кого этот рекрутинг работает? Что создались такие команды, которые э, с вами, весь этот коллектив? Ничего подобного. С людьми, с которыми вы пригла... приглашаетесь, с ними надо быть друзьями. Реально, мы действительно собираем команду. Вот что э, нужно понять. Тогда эта команда будет железобетонной. Все, спасибо предельно, ясно, благодарю. Ну, э, я, я стараюсь, я готовлюсь, на самом деле. Вот, э, спасибо большое, что пришли, что послушали. Если вы будете разделять эти идеи, э, ну, если кто-то с чем-то не согласен, есть какие-то возражения, какие-то вопросы, я вам еще раз прошу, не стесняйтесь, задавайте. Потому что э, моя задача не, заключается не в том, чтобы возвещать вот что-то вот такое, да, чтобы мы реально стали одной командой. Я со своей стороны стараюсь внести в это свой вклад, только и всего. И ваш вклад в этом точно так же важен. Ανα... Все, Галина, не знаю, спасибо. Все, до свидания, до следующей встречи, приводите на во вторник. До свидания.